Друзья, и снова здравствуйте. Сегодня без всякого видео глазка просто буквально занимался другой работой. Пришло письмо от службы поддержки Poker stars Как вы видите, уважаемый казино, мы хотели бы узнать ваше мнение о вашем недавнем опыте сотрудничества с нашей службой поддержки клиентов. Удовлетворены ли вы представлением вами, вам услугами? Пожалуйста, только один клик. Изначально я поторопился и нажал да, я удовлетворен, но на самом деле я нет, не удовлетворен. Ниже мы напоминаем вам о вашем письме. Так, что такое? Так, о моем письме. Ага, вот письмо от Максима. Благодарим, благодарим за обращение в поддержки Покерстад. Примите наши извинения за задержку с ответом на ваше письмо. Это связано с большим количеством письм, которые мы получаем на настоящий момент. К сожалению, мы не можем создать видеоролик для упомянутого вами турнира, поскольку турнир состоялся более 30 дней назад. Очень спасибо и благодарю, что вы прошляпили вот эти вот 30 дней, которые я вам писал. Приносим извинения за успех в будущем а, Что касается ошибки в казино, чтобы устранить ее, мы, мы рекомендуем выполнить следующие действия. Перезагрузить компьютер. Так, друзья. Единственное, что вот мне вот я смотрю с уважением Ольга у меня Ольга моя жена имя носит уважаемой жены единственное что вот Оленька на той стороне извини конечно но мне сейчас опять прислал PokerStars. Старс поделитесь нашим мнением поделитесь с нами вашим мнением Значит, решили ли вы мою проблему. Нет, моя проблема была не решена. Вы 30 дней прошляпили. Не знаю, что вы там делали. Дальше. Наши действия помогли легко вам решить проблему. Нет, не согласен. Проблема была решена быстро, чем ожидалось. Не согласен. Она вообще была не решена. И у меня просто нету слов, как вам выразить то, что вы решаете. Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас, друзья? 0, 10 ну ой 10 очень вероятно 0 точно не стану рекомендовать но я ставлю 3 тройку поставлю так если у вас какие-либо дополнительные комментарии по поводу недавней поддержки конечно они есть друзья я здесь написал текст он очень мелкий что я написал он вот вот здесь сейчас я вам прочитаю насчет службы поддержки Ее просто не было я огорчен. Пришлите мне, пожалуйста, ваши почтовые адреса, куда я, в, я вам мог бы писать, так как с программы Покер Стар» стало труднее к вам обращаться. Вы предлагаете выбрать категорию, выберите тему. В итоге открывается чат, который не работает при нажатии. Ребят, мне трудно что-то вам сейчас сказать хорошее. Я просто в шоке от службы поддержки Покер Рума. Мне просто хочется плакать за то, что вы сделали с покер Руман. Вы просто наглецы. Вы перестали уважать своих игроков. Думайте, что хотите. Спасибо, что изменили мнение о вас в наихудшую сторону. Она у меня было очень на высоком уровне. Посмотрите, не знаю, видео. Посмотрите вообще раньше, как я с вами переписывался. Как вы вообще имеете право так поступать с игроками? Спасибо вам, что спрашиваете мнение о вас. Я вам сейчас дам очередной пинок под зад, чтобы вы шевелились. И не надо по ту сторону удивляться данному отзыву. Так, сейчас мы немножко обозначим, чтобы было им удобнее читать. Так как вы все прекрасно понимаете, пожалуйста, прошу вас верните прежнюю службу поддержки, пока вы не потеряли всех игроков. Как вы знаете, покер-румов достаточно огромное количество в интернете, и что игрокам не составит большого труда перейти в другой. А вы потеряете прибыль, и неизвестно вообще, что с вами будет. Я также прошу вас не трогать саму программу Poker Stars. Вы уже залезли в нее своими крохотными ручками, ставили этот ненужный движок Аврора, который не дает нам играть. Вы поймите, я открывал... Куча столов, как я уже говорил в видеоролике, у меня доходило до 30 столов одновременно. Представляете, какую львиную долю прибыли вы теряете. Я не могу туда зайти, открыть, не знаю, больше 10 столов. Меня тормозит компьютер. Я не знаю, как это вообще происходит. И вообще, выплатите компенсации, о которых вы писали мне на почту. Выплатите компенсации игрокам за причиненное неудобство, за потерянное время. Я думаю, что это будет справедливо по отношению к нам. И еще, пожалуйста, посмотрите данное видео. Я вам здесь оставляю ссылочку и дайте ответ. Спасибо за ваш вопрос. Ребят, прошу, кто смотрит данное видео, также поддержать. Зайдите, пожалуйста, на мой канал. Здесь я делаю Видео называется "Откровенный отзыв", остро актуально, о а службе поддержки PokerStars. А, здесь уже достаточно, в принципе, комментариев. Поддержите лайком. Я думаю, надо как-то решать с ними этот вопрос. Так, ну и что? Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я прав в том, что написал. А, спасибо, что заходите в гости на мой канал. Я вам желаю удачи, чтобы у вас не было никаких проблем. Ну а мы увидимся в следующем видео.